Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы с вами поговорим о самых главных астрологических тенденциях, с которыми мы войдем в Новый 2020 год. Прежде всего, хочу поздравить каждого из вас с Новым годом. Хочу пожелать вам любви, счастья, процветания. И спасибо большое за то, что вы «Являетесь моими зрителями». Самое главное и уникальное — это то, что мы будем входить в новый 2020 год, находясь в коридоре затмений. Ведь 26 декабря было солнечное затмение, а 10 января будет лунное затмение. Что такое коридор затмений? Это как раз-таки тот период, когда на нас очень интенсивно воздействует то затмение, которое произошло, а также то затмение, которое только еще предстоит пережить. И в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что затмений не нужно бояться, в принципе, как и любых других астрологических событий. Ведь страх — это та эмоция, которая блокирует наш ум, которая мешает нам действовать. А затмения — это как раз-таки те астрологические события, которые подводят нас к очень важным решениям. Они не всегда сразу дают какое-то событие, не всегда сразу дают определенные действие, но они однозначно влияют на наши эмоции, и они однозначно подводят нас к тому, чтобы мы принимали решения, чтобы мы анализировали, что именно происходит в нашей жизни и в соответствии с этим выстраивали новые цели и планы на будущее. А это очень сильно совпадает с тем состоянием, с которым мы, в принципе, привыкли начинать год любой. Ведь мы всегда подводим итоги и планируем будущее. В 2020 году произойдет сразу шесть затмений — это много. Последний раз шесть затмений было в 2011 году. Поэтому можно считать, что год будет достаточно насыщенным, интенсивным, и он будет как никогда располагать к тому, чтобы мы действовали активно, чтобы мы принимали важные решения. К тому же начало 2020 года — это период финального этапа Сатурна в Козероге. Сатурн — это планета дисциплины, это планета труда. И когда Сатурн меняет знак, переходит из одного знака в другой, обычно это период, когда мы получаем результат по проделанной работе. И 22 марта Сатурн Будет на время выходить из знака Козерог, он перейдет по 2 июня в знак Водолей. Поэтому для многих начало года, первые два с половиной месяца это будет период получения результата в тех делах, над которыми вы трудились последние два года. Это будет период, когда нужно будет буквально еще чуть-чуть что-то доделать и. Это поможет вам увидеть воочию результаты своей работы. В целом период, когда Сатурн уже собирается выходить из знака, это относительно самый простой и самый благоприятный период, ведь основную работу мы уже проделали. И остается сделать только последние штрихи, остается только выделить самое главное. И именно над этим поработать. И в частности затмения, которые будут проходить вблизи Нового года, они подталкивают нас к тому, чтобы мы обратили внимание на то, что является для нас самым главным, и доделали те проекты, над которыми трудились последние два года. Важно помнить, что солнечные затмения всегда происходят в новолуние, а лунные затмения в полнолуние. Поэтому в новый 2020 год мы входим в период пребывающей Луны. И это время наполнения и активного получения нового опыта. Энергии солнечного затмения, которое произошло 26 декабря, были в основном социально ориентированы. В отличие от лунного затмения, которое произойдет 10 января, оно будет делать акцент на теме семьи, защищенности домашнего очага, а также на нашей эмоциональности, на нашем восприятии. Это затмение произойдет в 20 ⁇ градусе знака рак. И его смогут увидеть жители Европы, Азии, Африки, а также Австралии. Зодиакальный знак «Рак» относится к стихии воды. И вода — это эмоции, чувства, переживания. Сам знак «Рак» отвечает за семью, домашний очаг, опять-таки за наши эмоции, за наше состояние, а также за тему недвижимости. Именно вот эти тенденции и будут активно себя проявлять вблизи вот этого затмения. Также в начале года будет очень активна стихия Земли, ведь в знаке Козерог, в земном знаке будет целый стеллиум планет. И по сути лунное затмение будет происходить в тесной связи с этими планетами. Поэтому… Будет присутствовать также желание создать прочную основу, фундамент под ногами, желание обращать активное внимание на темы материальные, не только на эмоции, но также на финансы. Луна в Раке в день затмения будет иметь очень хорошую поддержку Нептуна в Рыбах. Это даст возможность мечтать и очень явно осознать свои желания, поэтому обязательно мечтайте, обязательно обращайте внимание на то, какие цели, какие желания, планы у вас есть и чего вы хотите достичь в 2020 году. Солнце, которое будет находиться в оппозиции к Луне, в день затмения будет соединяться с Сатурном, Плутоном, Меркурием, и это невероятная поддержка очень важных планет. И поэтому в целом затмение будет собирать большое количество энергии от других планет. Поэтому оно достаточно сильное по своему воздействию. И оно поможет, несмотря на эмоциональность, все таки подталкивать человека к действию, к активному действию и воплощению желаний. Вблизи этого затмения Сатурн и Плутон будут иметь точное соединение. Это, безусловно, энергия трансформации, изменений. Поэтому, в целом, для многих людей январь 2020 года это месяц очень серьезных перемен, к которым вы давно шли. К тому же, 11 января Уран разворачивается в прямое движение. Это тоже очень важная точка января, которая... Принесет что-то новое для каждого знака Зодиака. Более подробно об этом вы можете посмотреть в гороскопах на январь, которые есть на моем канале. Там я рассказываю подробно и по дням, что ожидает каждый знак в первом месяце этого года. Лунное затмение это период, когда нужно активно работать над своими отношениями. Если у вас нет отношений, то это хороший период для того, чтобы открыть свое сердце, внимательно посмотреть, кто находится рядом с вами. Вполне вероятно, что для многих людей лунное затмение может принести нового спутника в жизни. Если вы знаете, что родились вблизи затмения, или в вашей карте Солнце, либо Луна соединяются с узлами, то, безусловно, в вашей жизни любое затмение будет давать какой-то новый этап, будет создавать серьезную тенденцию к изменениям. Поэтому, скорее всего, январь тоже будет для вас очень важным месяцем, когда вы будете принимать те решения, которые будут формировать в целом тенденции всего 2020 года. Как я уже сказала раньше, лунное затмение будет давать очень много эмоций. И старайтесь сохранять мир и равновесие во взаимоотношениях с вашими близкими. И напоследок вы сейчас увидите на экране график затмений, которые произойдут в 2020 году. Это поможет вам сориентироваться, когда будут важные события происходить именно в связи с затмениями. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо всем за внимание. И хочу напомнить, что 13 января стартует обучение третьего потока в моей школе астрологии. Зарегистрироваться и прослушать первые уроки бесплатно вы можете по ссылке сразу же под этим видео. До скорых новых встреч, пока-пока!